नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सिंगुदिया और आपका वन टेन न्यूज़ में स्वागत है। रूस-यूक्रेन संकट के बीच दोनों देशों की सीमा पर हालात बिगड़ने के आसार हैं। रूस की संसद ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वे अपनी सेना को दूसरे देश में कार्रवाई माकूल जवाब देने का फैसला किया है। जहां पहले जर्मनी और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए तो वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रात साढ़े 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को यूक्रेन में उठाए जाने वाले अपने कर्मों की जानकारी देंगे। есть статья 5 договора о создании НАТО, в которой, из которой ясно, что все страны Альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии. Но поскольку никто не признает волеизъявления крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза на некоторые страны НАТО против того, чтобы Украина стала членом альянса. Тем не менее, несмотря на то, что они против, в 2008 году в Бухаресте подписали меморандум, который открывает Украине и Грузии двери НАТО. На мой вопрос, а зачем же вы это сделали? Ответа нет. Под давлением Соединенных Штатов. Вот этот ответ. Но если они сделали один шаг под давлением Соединенных то где у нас гарантии, что они не сделают и второго шага под давлением? Саммита то ли пятерки с приглашением каких-то других государств, то ли отдельные группы государств по вопросам международной безопасности, европейской безопасности. Президент Макрон действительно в двух вчерашних воскресных разговорах с президентом Путиным высказывался вот на эти темы. Но президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч. Но прежде чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат. Поэтому условились лидеры России и Франции о том, что наши западные коллеги, которые инициируют такого рода мероприятия, представят нам свое видение. Их возможных результатов. Вот, ждем. Цель, цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении. Имея в виду и обращение руководителей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему.